Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – страх. Существует несколько видов страхов. Страх за свою жизнь, когда вы боитесь погибнуть либо умереть. Это драки, всевозможные конфликты, экстремальные ситуации, боевые действия. То да все, что угодно, что связано с риском конкретно для жизни. Есть страх за свое здоровье, боясь увечий, синяков, Садин порезов, переломов и так далее. Это, опять же, драки, экстремальные виды спорта, всевозможные скалолазания, всевозможные ситуации, где вам приходится двигаться в том или ином направлении. Это любой спорт, это вождение, прыжки с парашюта и так далее. Есть страх за свое имущество когда вы боитесь потерять дорогую вам вещь, на которую были потрачены в свое время деньги, за любое имущество, одежда, вещи, жилье, движимое-недвижимое имущество. Это происходит вообще в жизни. Опять же, конфликты, суды, некие споры, разбирательства, кредиты, долги и так далее. Есть четвертый страх. Это страх за свой имидж. Это страх за свой авторитет. Когда мы боимся быть осмеянными, когда мы боимся критики, когда мы переживаем за то, как мы выглянем, удобно, неудобно, это переживание о сплетнях, о том, что о нас говорят и так далее. Это вообще повсеместная вещь, она всегда нас сопровождает, и у многих людей по этому поводу возникает страхи. Что такое страх? Это то, что мы получили с молоком матери, впитали. Либо это некий генетический сбой, возможно, это приобретенное что-то в процессе жизни, либо некий вирус. Стоит ли с ним бороться, а главное, можно. Страх – он друг, он партнер, либо он враг, он союзник, мешает ли он нам, либо помогает. Давайте посмотрим на простой пример. К примеру, вы участвуете в конфликте, и будущая драка неизбежна. Перед вами стоит человек, который по всем параметрам сильнее вас. Вы на 100% уверены в том, что вы проиграете, вы будете повержены. Вы волнуетесь, вами овладел страх, и вы понимаете, что будете побиты. Если вы сбежали с этого конфликта, так сказать, ретировались, тоже не страх, это трусость. Если вы остались, продолжили драку, невзирая на страх, либо попытались дипломатично переговорами его уладить, исчерпать конфликт, вы не проиграли, вы выиграли, вы сделали свой страх союзником. По сути, со страхом бороться невозможно. Это часть нашего интеллекта, это часть нашего подсознания, часть нашего характера. Это некая функция, которая нам помогает жить. Если эта функция мешает вам жить, вы не научились страхом управлять. страхом Страх нужно делать порой союзника, порой врага. Иногда его нужно гнать, иногда нужно с ним дружить, но избавиться от него вы не сможете. Это функция, так сказать, по умолчанию. Рассмотрим другой пример. Вы идете на свидание, либо решили познакомиться с человеком, который вам очень нравится. из толпы в глазами выбрали приятного вам человека и решили к нему подойти. Часто возникает внутреннее сомнение. Она или он лучше меня, красивее, умнее, богаче и так далее. Я не смогу. Мне не получится. Я не достоин. Не в этот раз. Я плохо выгляжу. Десятки отговорок. Человек уходит. Не доводит дело до конца. Он ломает свой будущее. Он не дает развиваться ему. Он свою часть, веточку своего будущего и настоящего поломал, испугался. Тут страх действительно мешает. Никакого союза в этом не вижу. Нужно, невзирая на страх, идти и знакомиться. Сделать так себя, сказать азартным человеком. Страх победить нельзя, но и можно управлять. Договоритесь с ним. Сделайте этот страх, переведите в режим легкого волнения, откажет вам или нет, можно погулять и напиться и отметить, вы напьетесь, если вам отказали и напьетесь, если вам не отказали, вы познакомились, вы не проиграете, вы наберетесь опыта, так что в этом страшного, вы проверите себя, так сказать, навшивость, насколько вы крепкий характером, насколько вы закаленны, насколько вы умны и сильны и способны, стоит рискнуть, обязательно, если вы, невзирая на страх, пошли и познакомились, вам плюс, вы его победили. Если вы не пошли, прислушались к страху, он вами управляет, вы повержены. Страх победил вас. В этом случае нет никакого другого страха, кроме страха за, свое, за свой имидж, за свой авторитет. Но опять же, он здесь не пострадал. Вам всего лишь отказали, будет девушка или парень, который вам дадут согласие. Просто это не ваш человек. Бояться здесь не стоит. Боясь здесь просто бессмыслица. Страх здесь неуместен. Попробуйте еще еще, и в любом случае вам повезет, и вам улыбнется тот человек, который вам нравится. Вы найдете достойного человека как раз для себя. Разберем другой пример. Вы идете устраиваться на работу. Перед вами за столом сидит начальник. Как вам кажется, страшный, очень умный, грозный. Вы из любого телодвижения и его голоса. Вы потеете, нервничаете, весь дрожите, переживаете и думаете, идти или не идти на этот разговор. Можете зарубить опять же часть своей жизни, не пойти, не устроиться на работу, не открыть новую линию в вашей, в вашей судьбе, не добиться прогресса, не добиться желаемого, не купить то или иное движение, движимое имущество, о котором вы мечтали, когда будете устраиваться на эту работу. Не пошли на работу, не пошли на собеседование, поломали свое будущее. Ваш страх вас победил. Вы даже не пытались с ним поговорить, подружиться, а стоило бы. Поговорите со страхом, разберитесь, почему так происходит, почему он вас посетил в такой ответственный и важный момент в вашей жизни. Сделайте его своим союзником, сделайте его своим советчиком. Пусть он вам подскажет, где нужно действительно побояться закрыть рот, а где нужно наступать и давить. Понимаете? Другой, разберем случай, человек воюет, настоящая война. Но у вас идет враг с оружием, готов вас убить. Вас одолел страх, и правильно делать, что одолел. Настоящий инстинкт самосохранения. Вам ваш страх подсказывает, что нужно либо скрыться, либо спрятаться, либо напасть в тот или иной момент. Страх вам подсказывает, вы можете погибнуть. Если бы его не было, наверняка бы вы погибли. Такие люди, не имеющие страха абсолютно, им долго не везет они погибают. Человек, который боится, он со страхом дружит, страх ему подсказывает. Выживи, останься жив, будь осторожен. Вот такой страх в таких ситуациях. Дружите с ним не прислушивайтесь к нему. Но действуйте незамедлительно и действуйте вопреки. Какая суть в моем аналоге? Страх – это некое переживание, за свою жизнь, за свое будущее. Есть моменты, когда страх уместен, с ним нужно дружить, к ним нужно прислушиваться, сделать его спутником, союзником. Есть страх, который вам мешает, он совершенно неуместен. Попытайтесь с ним поговорить, попытайтесь разобрать по полочкам, что с вами происходит, попытайтесь с ним подружиться и отключить эту функцию временно. Если не получается, понимайте, что страх неотъемлемая часть вашей жизни, если вы, невзирая на него, продолжаете делать то, что должны делать, вот вы победили страх, он никуда не денется, он будет всегда. Он не будет вам мешать, он будет даже доставлять про удовольствие. вам вас внутри будет говорить человек, который будет все время говорить с опаской. «Будь осторожен, не пойди», вы с улыбкой будете ему говорить. «Я тебя понимаю, спасибо за заботу, но я должен это сделать?» сделаю. я уверен 100%, процентов том, что у меня получится. Спасибо за совет, закрой свой рот. Все очень просто. На самом деле страх людей умных, людей, понимающих саму суть проблемы, он даже веселит. Это те люди, которые знают, что страх убрать совершенно невозможно, к нему можно привыкнуть, как к улыбке, грусти, радости, злости, смеху, одиночеству. Это та же эмоция только проявляется по-разному. В первых двух, двух случаях, когда страх приемлем, когда страх о здоровье и о вашей жизни, да, позвольте ему немножко вами поуправлять, станьте ему другом и прислушивайтесь к нему, это будет ваш советчик. Если вы боитесь за имущество и за имидж, тут вопрос спорный, тут все зависит от ситуации, где вы, с кем вы. Что вы задумали, что вы делаете, что произошло и что нужно делать дальше. Тут очень много вариаций на эту тему, поэтому действуйте ситуативно по ситуации, что происходит. Но всегда помните о том, не вы живете в страхе, а страх живет в вас. Это очень важная формула. Не забывайте об этом. Он в вашем организме, в ваших мыслях, в вашей голове он гость. Либо прогоните его, либо закройте ему рот, либо подайте ему руку дружбы. И действуйте с ним заодно вы будете прекрасным партнером если вы научитесь друг друга прислушиваться страх в одном случае вам спасет жизнь и здоровье и имущество и ваш имидж в другом случае он все напортит и поломает если вы не будете слушать себя будете слушать страх поэтому еще раз хочу подчеркнуть избавиться от страха невозможно он будет преследовать вас всегда в жизни поэтому научитесь с этим жить но Хочу вам еще кое-что добавить. В 90% случаев страх – это низкая самооценка и неуверенность в себе и в своих силах. Поэтому очень важно поработать над собой. Обратите внимание на свой имидж, как вы выглядите. Займитесь обязательно спортом. Крепкие накаченный мышцы и пресс, поверьте, добавит вам самоуверенность. Попытайтесь научиться разговаривать с самим собой. На камеру, на мобильный телефон, на фотоаппарат. Поговорите с зеркалом, возьмите в руки микрофон и послушайте свой голос. Делайте запись, видеозапись. Обратите внимание на себя со стороны в любой витрине. Попытайтесь поговорить с людьми, которые, как вам кажется, умнее и сильнее вас. Познакомьтесь с ними, заведите другие новые отношения с людьми, которые вы считаете авторитетом. Попытайтесь больше говорить. Попытайтесь быть немножко на публике. Попытайтесь быть публичным человеком. Будьте на людях. Старайтесь больше говорить, показывать себе. Вам это добавит уверенности. Страх постепенно начнет привыкать к тому, что вы его дрессируете над ним издеваетесь. Он станет меньше открывать рот, он станет меньше напоминать о том, что он есть. Но помните, он не уйдет никогда. Просто вы можете поставить некий регулятор, который будет регулировать его концентрацию в ваших мыслях и в вашем поведении. По сути, страх управляем. Но не убиваю. Привыкните к нему. Живите с ним спокойно. И радуйтесь тому, что вас природа и мать наградила страхом. Поверьте, он вам помогает. Не бойтесь его. Дружите с ним. Радуйтесь жизни во всех ее проявлениях. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.